Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствует компания AlterR. И сегодня мы хотим вам продемонстрировать очередной объект уже в дизайне, где присутствует наши инженерная системы. Сейчас мы находимся в ЖК Русановская Гавань, где мы успешно реализовали систему приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией тепла и пассивной влаги, а также комбинированную систему кондиционирования, где есть как канальный кондиционер, так и настенные. Мы находимся в квартире, где уже живут люди, где уже готовый ремонт. И сейчас мы пройдемся по нашим системам и покажем, как это все было интегрировано совместно с дизайнером в дизайн всей квартиры. Сейчас мы находимся в лоджии, которая объединена с кухней-гостиной. И конкретно здесь мы спрятали вентблок, саму вентмашину. Она интегрирована в шкаф, к ней есть свободный доступ для того, чтобы провести сервис, либо заменить фильтра. После чего просто шкаф закрывается. и вы эту установку не видите и дополнительно не слышите так как шкаф выступает еще в роли дополнительного звукоизолятора сейчас мы находимся на кухне для нас это считается грязная зона потому что здесь люди готовят здесь образовываются запахи жиры и так далее поэтому нами было принято решение разместить здесь зону вытяжки обратите внимание на потолку вы видите две щели это эм, диффузор скрытого монтажа под штукатурку для вас это все идет двумя линиями, вы не понимаете, что за потолком, однако здесь у нас интегрирована как вытяжная система вентиляции от нашего центрального блока, а также рециркуляция от канального кондиционера, с другой стороны. Обратите внимание, у нас есть кухонный зонд, и мы здесь интегрировали очень крутую штуку. Наша система в этой квартире, она работает по принципу VAV, то есть это система с переменным расходом воздуха. Она реагирует на показатели датчика в каждой зоне, и она реагирует, в каком техническом помещении вы сейчас находитесь. Как? Объясняю. Когда вы начинаете готовить, вы включаете кухонную вытяжку, внутри которой мы интегрировали присостав и чип который дает команду установке, что здесь сейчас начинается готовка, и здесь будет выделение запаха. Что она сделает? Она поднимет свою производительность на максимум и будет локально забирать весь воздух с этой точки. В то время все остальные технические зоны, они перекроются, и там не будет этой вытяжки. А наоборот, с чистых зон, с ваших спален, кабинет и так далее, идет подпор свежего воздуха. Это нужно для того, чтобы, во-первых, забрать весь этот влажный горячий воздух, а во-вторых, не дать возможности перетекания запаха из кухни вам в спальню. На противоположной стороне, за этой колонной, мы переходим в чистую зону. Это гостиная. Здесь может собраться вся семья, здесь нужно создать максимальный комфорт. И каким образом это будет делать? Как видите, над моей головой опять будут щелевые диффузоры, в которых интегрирована как система вентиляции, так и система кондиционирования. Причем она запроектирована таким образом, что даже когда человек находится на диване, на голову ему не падал холодный воздух и не создавал дискомфорт. Система вентиляции работает по принципу VAV, то есть это система, которая работает по датчикам co 2 как это реализуется? Смотрите, припустим, что здесь собралась семья из четырех человек, которая смотрит вечернее кино. Понятное дело, что концентрация CO2 в моменте начинает возрастать. И для того, чтобы быстро на это среагировать и подать большее количество воздуха, мы разместили центральный пульт управления, в котором есть датчик CO2, влаги и температуры. И он быстро среагирует на то, что здесь у нас сейчас идет активная генерация co 2 и скажет установке «подай мне больше воздуха». Также для удобства совместно с дизайнером было принято решение разместить рядом сразу второй пульт – это пульт от канального кондиционера. Вот он стоит рядом. Хочу сакцентировать ваше внимание на том, что это все-таки система VAV. Что это означает? Система с переменным расходом воздуха. У нас уже есть множество видео на эту тему, но пока мы находимся здесь и пока эта система работает, я хочу еще раз вам рассказать, как вы это будете ощущать и почему это необходимо. Смотрите, никто никогда не хочет использовать любое оборудование в холостую. То есть, если оно работает, оно должно работать по назначению. Именно поэтому мы и создали здесь систему VAV. То есть это система датчиков СО2, которая работает с сервоприводами, которая работает с главным блоком вентиляции. Когда вы собрали с семьей в кухне-гостиной, и кто-то готовит, кто-то бегает, кто-то смотрит телевизор и идет активное выделение СО2 конкретно в этой зоне. При этом в вашем кабинете, в спальне людей сейчас нету. И подавать туда воздух ну, не особо правильное решение. Такие системы, конкретно как в этой квартире на чешском оборудовании Яблотрон, они позволяют перекрыть подачу воздуха в спальне, оставить там минимальную порцию воздуха для небольшого проветривания, но основной массив воздуха подать именно в зону гостиной, где сейчас это требуется. Аналогично вытяжная система. Не забываем, что это все централизировано, это все от одной машины, но везде удалять воздух тоже нет особой необходимости. Поэтому есть так называемые буст батаны. Это чип, который монтируется в подрозетник выключателя света. И когда вы зайдете в санузел, у вас есть два варианта событий. Кратковременное нажатие означает, что вы зашли, условно помыть руки. И буквально эти 5 минут будет усиленная вытяжка, потому что горячая вода, пар, влажный горячий воздух, и это все вам должно вернуться обратно в квартиру. Второй сценарий. Вы хотите принять душ, и вы понимаете, что вы там будете минимум 20 минут. Вы сделали касание и задержались на 2 секунды. Активируется второй сценарий. Усиленная вытяжка на протяжении 20-30 минут, как будет удобно. Тем самым мы можем бить локально, точечно, очень, я бы сказал, даже ювелирно в те зоны, которые сейчас необходимы в воздухообмене. Сейчас мы находимся в мастер-спальне, где я вам хочу показать два факта. Первый – это как мы конструируем систему вентиляции, а второй – как выглядит датчик СО2. В борьбе за опуски потолков мы пришли к компромиссному решению по размещению подачи воздуха. Это, опять же, линейный щелевой диффузор скрытого монтажа, и какой будет принцип перехода воздуха с одной зоны в другую? Смотрите, воздух подается с самой дальней точке, насколько это было возможно. Воздух будет насыщать помещение. Люди, которые отдыхают на кровати, поглощают кислород, выдыхают СО2. И этот воздух удаляется отсюда в грязную зону, в санузел, в кухню, в гардеробную. Создается переток воздуха. Датчик СО2 находится на протоке воздуха, и он располагается рядом с дверью, где максимальная концентрация co 2 Выглядит он довольно просто, но очень эстетично. Пройдемте, и вы это увидите прямо вот здесь. Переток воздуха из спальни в гостиную, в санузел и так далее идет посредством того, что у вас под вашей дверью есть небольшой зазор, небольшая щель, минимум 15 мм. И поверьте, для бытового сегмента это более чем достаточно. Сейчас мы находимся в одной из технических зон, конкретно это у нас кладовая, где на потолке за подшивным пространством находятся наши вав-клапаны. Те самые маленькие ребята, которые перенаправляют поток воздуха по команде центральной системы. Как вы можете наблюдать, они находятся у нас на потолке, доступ к ним идет через ревизионный лючок и спокойно есть к ним доступ для дальнейшего обслуживания сервиса. В конце видео я немного приоткрою вам завесу того, как установка работает. Это будут графики, это будет аналитика. Там мы пройдемся по некоторым цифрам, по процентам и как установка в целом работает на протяжении всего дня и мы плавно переходим к системе кондиционирования здесь у нас реализована комбинированная система у нас есть как канальный кондиционер так и настенные все они работают от одного наружного блока который был смонтирован за балконом по золотой классике я сейчас нахожусь в другой технической зоне где на потолке вы можете увидеть сам канальный кондиционер как он смонтирован и как он аккуратно спрятан за ревизионным люком канальный кондиционер обслуживает зону кухни-гостиной то есть, как я упомянул ранее, в зоне сосредоточения людей у нас подача идет холодного воздуха и рециркуляция идет со стороны вытяжки. Во всех остальных зонах можете наблюдать обычные настенные кондиционеры. Самое главное просто правильное их размещение, чтобы это никому не мешало и при этом комфортно охлаждало помещение. Как и на всех других объектах, дренаж мы выводим в канализационную систему через сифоны, чтобы, во-первых, это не было на фасаде трубочек, которые капают на голову людям, а во-вторых, чтобы запахи от канализации не попали в кондиционер. Система кондиционирования построена на японском оборудовании фирмы Daikin. И, как я сказал ранее, канальный кондиционер обслуживает только одну зону, это зона сосредоточения людей. В Спальни, кабинеты, детские мы рассматриваем все-таки как э, менее требовательное помещение, где всегда можно поставить настенный внутренний блок. Этот блок очень гармонично вписался в дизайн и практически не незаметен глазу. При этом его размещение также обеспечивает хорошее охлаждение этого помещения. Сейчас мы с вами пройдемся по внутрянке яблотрона. Сейчас перед вами наш рабочий стол, то есть это непосредственно внутрянка яблотрона. Через приложение Connect Yablatron. Здесь мы можем наблюдать в принципе всю работу системы в моменте времени и что вообще сейчас происходит. Сейчас мы показываем вот сколько максимально мы смогли разогнать на приток и на вытяжку. А также можно наблюдать какая производительность на данный момент установки. Как видите, это сейчас 227 метров кубических в час, вот на момент, когда это видео снималось. Также, если мы перейдем дальше во вкладку зоны, здесь мы можем увидеть, как позонно работает система. Не забываем, что в каждой жилой зоне есть свой датчик co2 который считывает информацию в том числе уровень показателя co2 влага и температура каждая зона она подписанная для удобства чтобы можно было спокойно контролировать полностью все помещения если мы возьмем какую-нибудь отдельно взятую зону по ней мы можем увидеть какой уровень co2 на данный момент находится в этом помещении и сколько воздуха проходит через один клапан в эту зону далее если мы спустимся немножко вниз мы можем наблюдать всю нашу аналитику в виде графиков то есть как работает установка какой уровень показателя co2 был в промежутке которые мы сами задаем и сколько количество воздуха проходило через каждую зону давайте просмотрим сейчас зону номер два это гостиная когда мы снимали это видео мы приезжали туда на 11 часов дня и здесь нужно сделать небольшую приметку что ниже где вы видите время нужно добавить два часа это с тем что разные часовые пояса когда мы находились на объекте была непосредственно семья три человека и каждый находился в каждой своей зоне и далее мы увидим что в каждой зоне свои показатели зона номер два это гостиная где непосредственно велась основная съемка и как видите мы приехали туда ближе к 11 часам и как только мы зашли в зону гостиной уровень со 2 начал повышаться повышаться он начал не очень быстро за счет того что большой монообъем и для того чтобы насытить э, так сказать помещение co2 нужно определенное время в то же время зона номер три это кабинет где находился и работал один человек И вы можете наблюдать что там показатели намного хуже чем в гостиной за счет того что кабинет нет, сам по себе довольно маленький и туда концентрация СО2 намного быстрее наполняется. Далее у нас идут зоны 4, 5 и 8. Это две детских и мастер спальня. В детских на момент съемки находились также люди и вы можете наблюдать, что там уровень СО2 сейчас повышенный и установка пытается его оптимизировать. Что конкретно вы видите на графике, если вот навести на, любой, на любую точку по времени, можно увидеть, какой был показатель уровня СО2, а также сколько через один клапан подавалась воздуха в помещение это значение аэрофлоу по каждой зоне установлена оптимальный уровень co2 это 650 ppm, что является зеленым сектором для бытового сегмента однако вы можете наблюдать что по зонам есть резкие скачки это может быть связано с тем что датчики установлены на протоке воздуха если быть точнее они устанавливаются рядом с дверью и просто-напросто человек мог во время того как открывает либо закрывает дверь он может выдохнуть Давайте еще раз пройдемся, как установка работает. Когда она видит, что идет тренд на повышение уровня СО2 в определенной зоне, то туда начинает перераспределяться поток воздуха. Это означает, что с других жилых помещений клапаны закрываются, не 100%, на, там, до 5-3% до все равно он будет открыт, и весь воздух идет в то помещение, где идет тренд. В то же время, если у нас будет такая ситуация, как мы видим на экране, когда у нас в нескольких зонах одновременно находятся люди, и установка на минимальных оборотах, не может компенсировать понижение уровня co2 она начинает повышать свою производительность таким образом очень удобно подстроить систему по каждой зоне по каждому сценарию потому что мы можем очень гибко контролировать практически любые показатели то есть открытие клапана, сколько воздуха может подаваться и какие у нас есть граничные показатели на которые работает установка система VEV от компании Batron, она позволяет максимально, насколько это возможно сейчас на рынке Украины контролировать уровень CO2 и его понижать. На этом я пока с вами временно прощаюсь, но не забывайте подписываться на наши социальные сети, где очень много информации до новых встреч!